Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас опять в гостях психолог Наталья Маклакова. Здравствуйте, Наташа! Добрый день, Евгений! Добрый день, дорогие зрители! Да, мы продолжаем тему развода. Сегодня я хотел бы поговорить о таком аспекте, о детях, которые могут как сдерживать людей, так и не сдерживать. Вот первый вопрос такой. Наличие маленьких детей может... Как-то остановить мужчину, вернее, не то, что остановить, а как-то отложить э, развод на несколько лет. Ну, конечно, это может быть. И женщины и мужчины, как бы, как они говорят, что они сохраняют семью ради детей. Но на самом деле, по факту, дети не являются с ближайшим фактором. То есть, э, все-таки главным фактором в семье является близость между мужем и женой как муж и жена, они должны быть как единое целое. Если этого нет, то дети, они, да, они, как бы знаете, отсрочка, возможно, развода есть, но ребенок он растет в атмосфере вот этого раздрая. Он чувствует, даже если родители при нем не ссорятся, не выясняют отношения, то все равно он чувствует, что-то не так. Он воспитывается в атмосфере холода, отчуждения. То есть я не знаю, насколько это вообще полезно, если держится только все на ребенке. Во-первых, он как бы, знаете, как будто бы ответственность за себя берет. То есть ну, это может быть, но это неэффективно. Но некоторые, мне кажется, женщины заблуждаются, думая, что именно ребенком, ну, одним или двумя, можно привязать мужчину. Мне кажется, что это ошибка. Если мужчина решил уйти, то мы знаем случаи, когда и семь детей не останавливает мужчину. Вот известный актер Евгений Цыганов оставил жену, у него было, по-моему, шесть или семь детей, точно не помню. Но, в общем, какое-то такое огромное количество. То есть это не, не может быть сдерживающим фактором, да? Да, да. Дети не могут быть сдерживающим фактором. А теперь Девушка, мы поговорим. Это да. Любовь к да, жене. Э, Наташа, теперь мы поговорим о том, что уже развод состоялся, и э, вот женщины тоже часто э, манипулируют тем, что э, настраивают детей против мужей, которые ушли, и они говорят так, что папа нас бросил, то есть он не бросил маму, а он бросил нас э, и настраивают ребенка против. Отца, вот об этом давайте поговорим немножко. Как это вообще происходит? Ну да, в наше время есть такой феномен, что родители, бывает и мужчины, также поступают, настраивают детей против мамы и забирают к себе. Но чаще все-таки случаи, да, которые вы говорите, что чаще всего все-таки все равно женщина, женщина оставляет себе детей, но мужчина особо не настаивает а на том, чтобы их себе забирать. И э, женщина, она, знаете, как бы хочет, наверное, этим причинить боль, боль мужчине, но в вот этот момент она разрушает судьбу ребенка своего. Э, не понимая, понимаете, э, взрослые люди принимают решение вот в сегодняшнем дне. Вроде бы мама взрослый человек, да, но она думает вот сегодня, пусть он знает, я ему отомщу вот своему мужу бывшему за то, что он мне там, такую боль причинил, то не так делал это. Но по сути она разрушает своего ребенка, потому что э, потом, если это девочка, она потом будет не доверять мужчинам. То есть она не сможет построить счастливую семью. Также это чревато алкоголизмом, наркоманией, э, однополыми браками. То есть э, часто такие девочки, они не доверяя мужчинам, строят отношения потом с девочками же. Потому что им страшно. То есть таким решением своей мать, она просто, мало того, что она с точки зрения духовной совершает большой грех, да, она разрывает душу ребенка. И даже знаете, у меня такая картинка была. Вот если нас представить, каждый ребенок он любит своих родителей обоих. Вот неважно даже, если папа не очень хороший, мама не очень хороша. И вот как бы мы представили, даже нам на работе, вот если у нас двое сотрудников поссорились, да, и они оба наши друзья. И вот даже в этот момент меня как бы разрывает на части. Я с тем хочу хорошие отношения поддерживать, и с этим даже мне здесь некомфортно. А так если представить, вот сидит ребенок, папа в одну сторону тянет, мама в другую. ребенок, у него как просто разрыв, вот такой душевный разрыв в этот момент происходит. А если мама еще и говорит, и плохо, то есть это очень большую боль причиняет ребенку. А еще бывают такие случаи, когда мама говорит ребенку, что папа умер или папа там был каким-нибудь летчиком, ну, вот эти все сказки, да, какие-то мифы о том, что он там был каким-то героем, погиб, а на самом деле он жив-здоров, и э, вот это тоже э, травма ребенка, потому что потом он все равно каким-то образом узнает, что это все неправда, и э, есть такие случаи, когда ребенок встречается с отцом, там, я не знаю, через 20 лет или через сколько там лет, и вот э, почему вот мать берет на себя такую ответственность, э, э, лишая общения ребенка с э, отцом несмотря на все то, что вы сказали, там боль, развод и прочее, но вот так вот ребенок, я знаю просто случаи, когда э, ну вот вы знаете, наверное, такой ведущий Борис Корчевников, да, на Россия 1 ведет передачу "Судьба человека и вот я знаю, что он с отцом познакомился буквально перед смертью отца, то есть там была разница в возрасте между матерью и мать не давала, мало, мало того, что она дала ему свою фамилию Корчевникова, это матери фамилия, то она не давала общаться и он с ним познакомился буквально уже ну, этого же было поздно. И я думаю, что ему не хватало этого общения. Почему вот мать берет на себя вот такую ответственность и смелость не давать ребенку общаться с отцом? Хотя он, ну, может быть, он не хороший человек, но он все-таки биологический отец. Почему она не дает? Это собственный эгоизм, конечно, она думает о себе в этот момент, она думает о том, что ей причинили боль. И вообще, знаете, по поводу того, что кто-то хороший человек, а кто-то нехороший, а, если смотреть вот вообще на... Так как я и детскую психологию все таки ну, так глубоко погружаюсь, и со взрослыми людьми близко общаюсь. Знаете, каждый человек хочет быть хорошим. Каждый. Нету мужчин, сколько я на консультациях общалась, или в личном общении. нет мужчин, которые хотят быть плохим. Нет. Каждый мужчина хочет быть хорошим чтобы его считали заботливым отцом, добытчиком, чтобы его считали верным мужем, чтобы ему доверяли. Но большинство мы не говорим, когда патологии какие-то да, есть, но по сути своей, душа человека, она чиста. И намерения, даже там, если брать детей или подростков, вот они мечтают, они всегда мечтают светлую, чистую семью создать. Никто не мечтает переменять кучу партнеров, причинить боль своей жене, разрушить жизнь своих детей. Вот никто об этом не мечтает. Вопрос в том, что если мы не умеем строить отношения, да, и очень часто женщина именно не умеет строить отношения, таких сейчас очень много. Опять же, мы вернемся к соцсетям, пишут сейчас очень много таких постов, что вот он там какой-то раз такой-то, он вел себя так-то, так-то. Но мы, я изучала отдельно вот в институте такое направление, как домашнее насилие, вот эти все жертвы и вот сейчас модно абьюз, там женщина тоже очень хорошим провокатором является. Она не понимает даже, у нее настолько это встроенная модель поведения, которая там передается от мамы-бабушек, что она даже не понимает, как она мужчину провоцирует быть таким плохим. То есть здесь надо понимать, что ответственность 50 на 50. Мы не перекладываем все на женщину, потому что у мужчины тоже есть свой разум, и он тоже должен ну, как-то в определенных ситуациях смотреть, как себя повести, где-то свои ошибки рассмотреть. Но нельзя. Женщина хочет понимать, она всю ответственность перекладывает как бы на мужа. Это он плохой, и он мне там обещал, что он будет идеальным, а на самом деле он делал так-то так-то, мало денег приносил, еще что-то делал. Но мужчина он не идеален, так же, как не идеальна женщина. И вообще задача мужа и жены — это быть партнерами по жизни и друг другу помогать, совершенствовать свои качества. А здесь женщина, как она делает? Она берет и говорит, нет, плохой твой отец, как бы я-то так-то хорошая, а вот твой отец, он плохой, он нехороший человек. Но по факту 50 на 50 здесь положение будет. Хорошо. И еще вот такой вот аспект, я хотел, чтобы мы затронули. Когда происходит развод, Представь себе такую модель, женщина развелась, у нее есть ребенок, и она выходит замуж или ну, живет, так сказать, не расписано. И вот тут возникает вот такая, такой момент, когда как должен ребенок называть того с кем живет я помню, такой смешная формировка. «Муж моей мамы». Да? Я, я к чему это веду? Значит, некоторые женщины хотят, чтобы нового партнера называл папа. А как бы тогда с биологическим отцом? Вот для ребенка это же какой-то, тоже такой дискомфорт, когда у него, получается, два папы. И почему иногда женщины просят, чтобы называли папой нового, так сказать, мужчину? В чем тут смысл? Я немножко не понимаю. когда. Я имею в виду, когда... Есть нормальное общение, с отц... ну, воскресный папа, да, приходит, он раз в неделю там, или раз в месяц приносит какие-то там игрушки, гуляя с ребенком, и ребенок знает, что это его отец. А здесь вот живет еще один папа. Вот для, для ребенка, допустим, вообще взрыв, взрыв мозга, как это может быть два папы у одного ребенка. Зачем женщина иногда даже настаивает, чтобы ты называешь его папой? Вот расскажите об этом. Ну, знаете, с точки зрения психологии это можно грамотно ребенку преподнести. Потому что может быть и несколько пап, как бы вот если у кого-то духовные наставники, это тоже отец, может быть, духовный отец. То есть преподнести правильно можно, но все-таки я сторонник того, чтобы ребенок называл папой нового мужа своей мамой, если он этого хочет сам. А потому что если женщина хочет, чтобы он называл, это уже некоторое насилие. Это когда мы, знаете, впихиваем в ребенка то, что ну, вот он не хочет. То есть это насилие, насилие я не приветствую. Здесь нужно посмотреть, как, как вот ты хочешь называть там, э, там дядя Саша, например, или вот ребенок он сам уже, если это очень маленький ребенок в возрасте трех лет, он может в какой-то момент, если там муж матери хорошо относится, он, он может сказать, вот я хочу папой называть, можно я буду папой? дети часто сами даже э, являются инициаторами. И вот в этом случае, пожалуйста, и можно говорить о том, что Ну да, вот тебе повезло, у тебя два папы, да. Ну, как с детьми, что у тебя есть такой, то есть, но ну, по факту отец тот же, кто у тебя растит, то есть это нормально, когда два папы, то есть это, в принципе, нормально ребенок может воспринимать, что если ему правильно то тебе повезло, у тебя вот есть папа, любящий, да, который родной тебе, а есть папа, который тебя воспитывает. И, в принципе, это можно достаточно комфортно пройти, но никогда настаивать женщину. Когда женщина настаивает. Вообще плохо, когда есть вот это настаивание, когда вот есть эта жесткость, потому что сила женщины на самом деле она в мягкости. Это не говорит о том, что у женщины ну, не должно быть твердых качеств. Но когда женщина проявляет насилие над волей своего ребенка, это ничем хорошим не заканчивается. И последний вопрос. А может быть после развода женщина на ребенке как-то свое зло на мужа как-то проявлять, проецировать, особенно когда ребенок похож? на мужа. Я имею в виду, например, мальчик похож на отца, и вот она может подсознательно каким-то образом проецируя свое, вот как вы говорили, боль, недовольство, злобу, вот ребенок становится жертвой из-за того, что вот он часть отца. Бывают такие случаи? Да, такие случаи бывают, но вот как вы правильно сказали, это на уровне подсознания, это неосознанно. То есть если даже вот эта женщина, она посмотрит сейчас наш с вами диалог, она не поймет, что это они, она не признается, потому что то, что на подсознании заложено, человек, ну, для него это не явно. Только в течение какой-то личной терапии или какого-то длительного времени она может отследить уже, ну, скорее всего, терапия быстрее поможет, что она, оказывается, так делала. То есть по факту человек это не знает, потому что для него настолько это привычная модель поведения. Знаете, я вот такой пример, когда рыба живет в аквариуме, ее спрашивают: ну как тебе, как тебе в аквариуме доживает? Она говорит: в каком аквариуме? То есть она не понимает, о чем. Она тут всю жизнь живет, она даже не знает, что это аквариум. То же самое и здесь. У нее настолько есть привычка делать вот этот неосознанный перенос, что она даже не понимает. Она просто злится, срывается, но она не понимает причину своих вот этих нервов. Она даже может себя считать виноватой, но она не будет. Пока вот доистины не докопаться, да, потому что как вот на, на сеансе у психолога ты как бы за ниточку тянешь, тянешь, тянешь, и человек оказывается вот где оказывается самая эта глубина. И ну, как бы она не понимает это. То есть это даже тут ее осуждать за это невозможно, потому что это на уровне глубины ну, не, не в районе достигаемости. Ну что ж, мы на этом сегодня закончим, но мы продолжим в следующий раз тему развода, потому что она бесконечна и много разных аспектов, и мы, может быть, уже станем на сторону женщины, потому что мы все время говорим с точки зрения мужчины, что мужчина там такой то бросил, а женщины, как вы сегодня правильно заметили, тоже несут ответственность за развод, хотя иногда развод – это начало новой жизни и какое-то освобождение, и, может быть, некоторым есть смысл также праздновать развод, как и свадьбу с гостями и с, с бутылкой шампанского. Но это я уже шучу, конечно. Но тем не менее, а, а для кого-то это может быть трагедия, особенно когда это так называемая неразделенная любовь, когда партнер по-прежнему любит свою вторую половинку, а вторая половинка говорит извините, я уже тебя не люблю. И это очень болезненно. Но мы поговорим об этом в следующий раз. Спасибо. Пишите комментарии, задавайте вопросы, реагируйте, ставьте лайки, и так далее. Всего доброго, до свидания.